Друзья, всем привет! С вами ваш друг Иван Вов. Сейчас нахожусь в Таиланде, на острове Самуи, на вот этой замечательной двухэтажной вилле. Посмотрите, какой отсюда открывается шикарный вид. Это просто что-то невероятно. Но сейчас хочу поговорить не об этом. В этом видео я хочу вам рассказать о продукции компании Best Beepic. Прежде всего хочу вам рассказать о том, что это за продукция, для чего она нужна и какие проблемы решает. В мире живет 7,7 миллиарда людей, и каждый месяц эти люди тратят свою зарплату. Примерно 50-60% зарплаты уходят на еду, на вредные привычки, это алкоголь, сигареты и на лекарства. По статистике 95% людей болеют различными заболеваниями. Это ожирение, различные недуги, нехватка энергии, давление, аллергия, сахар и другие болезни. То есть 7,3 миллиарда Людей на планете Земля болеют различными заболеваниями. И как правило это связано с тем, что люди питаются неправильно и люди кушают некачественную еду. И вот продукция компании БСБ помогает решить проблемы людей. Это качественная еда, это те продукты, которые позволяют избавиться от вредных привычек, кушать качественно и забыть дорогу к врачам, в аптеке, в больнице. Это 100% натуральные сертифицированные продукты клеточного питания, по-простому это еда, качественная еда для наших клеток. И теперь давайте поговорим о каждом продукте в отдельности. Первый продукт, о котором я хочу рассказать, называется «Элиф-8» это дневная питательная смесь для взрослых, это не бат, это не лекарство, это 100% натуральный продукт клеточного питания что дает этот продукт? продукт этот дает молодость, этот продукт дает энергию, это мобилизация собственных сил организма это нормализация иммунитета и профилактика более 700 заболеваний, заменяет один прием пищи с утра завтрак или обед как пользоваться продукцией? берете одну капсулу Достаете, выпиваете и запиваете стаканом воды. М -м -м, вкусно. Этот продукт подходит абсолютно всем взрослым, Мужчинам, женщинам, пенсионерам, студентам. Этот продукт содержит большое количество полезных веществ. Это правильная еда. Правильная еда и качественная для ваших клеток. Этот продукт открывает пути к скрытым возможностям вашего организма. Это тот секретный ключик, который сделает ваш организм сильным и здоровым. Рекомендую всем. Следующий продукт, о котором я хочу вам рассказать, называется Acceler A. Это ночная питательная смесь для взрослых. Это крепкий и здоровый сон, это нормализация веса во сне, это мягкое очищение организма, детокс и нормализация работы ЖКТ. Как пользоваться этим продуктом? Данный продукт содержит два вида капсул. Белые и фиолетовые капсулы. Как вы... Собираетесь идти ложиться спать, за 30 минут выпиваете белую фиолетовую капсулу и запиваете стаканом воды. Это также очень классный продукт, который дает вам омоложение и питает клетки кислородом во сне. Также рекомендую всем пользоваться этим продуктом. Следующий продукт, о котором я хочу вам рассказать, называется Great Kids. Это продукт, который был разработан и для детей, и для взрослых. Детям данный продукт дает максимальную возможную защиту от различных инфекций, заболеваний, то есть позволяет быть вашим детям всегда здоровыми и позволяет вашим детям всегда развиваться с максимальной допустимой физиологической скоростью. С данным продуктом ваши дети всегда будут крепкими и здоровыми. Для взрослых данный продукт используется в качестве микроперекуса или замены обеда. Дети принимают одно саше в день, взрослые два саше в день. Как пользоваться данным продуктом? Данный продукт имеет у нас два вкуса. Выпускается в качестве таких вот стиков. Вот это фруктовый, и там еще строубери вкус есть. Берете вот такой один стик. Можно его разбавить в стакане с водой. Вот так вот высыпать, разбавить в стакане с водой. А можно вот так в рот. Высыпать кому как больше нравится. То есть разбавили и выпили. Очень вкусный продукт. Нравится детям. Моя дочка с удовольствием им пользуется. Также рекомендую этот продукт абсолютно всем. Следующий продукт компании Best Baby, о котором я хочу вам рассказать, это ионы коралловые кальций с острова Окинава Японии. Чем так знаменит остров Окинава в Японии и что это за ионный коралловый кальций? Смотрите, на острове Окинава живет больше всего долгожителей в мире. И все это благодаря тому, что они пьют целебную воду. То есть там есть вот этот коралл, с которым контактирует вода. И благодаря вот этому вода становится целебной. И благодаря вот этому на этом острове очень большое количество долгожителей. Ионы коралловые кальций очищают воду от вредных примесей различных каких-то тяжелых металлов, и он на коралловый кальций обогащает воду более 70 ионными минералами. Он запускает правильную работу более 170 функций организма и доставляет в клетки более быстро все питательные вещества. Это просто супер продукт, который вы будете пить, вы всегда будете здоровы Как пользоваться данным продуктом? Данный продукт... Содержит вот такие вот саше с коралловым ионным кальцием, которые доставили из Японии и доработали на фабрике нашей компании PSB. И этот ионный коралловый кальций считается лучшим по показателям. Как им пользоваться? Берете вот такое одно саше и добавляете в бутылку с водой. Одно саше примерно хватает на 1,5-2 литра воды. Закрываете и ждете 5-10 минут. После этого целебная вода готова, вы можете ей пользоваться. То есть берете, потом просто пьете ее. Какая еще фишка этого продукта? Ранее я рассказал вам о продуктах Элиф-8, Acceler 8 и грейт Все эти продукты нужно употреблять с водой. И Если вы будете все эти продукты использовать в совокупности с гидрой, то действие этих продуктов будет еще более эффективно. Они будут работать в синергии, усиливать и увеличивать действия друг друга. Поэтому рекомендую все продукты компании BSB Epic употреблять вот с этим продуктом Hydraid, потому что это невероятный продукт, это суперпродукт. Следующий продукт компании BSB Epic называется Реджеван 8. Сегодня на рынке косметологических средств просто огромное количество невероятно различных средств по уходу за кожей. И благодаря этому моя супруга всю нашу ванну заставила различными кремами. Крем по уходу за шеей, там для лба, для бровей, для щек, для носа, различные ночные, дневные уходы. Чего там только нету? Столько баночек и скляночек. И знаете, почему так происходит? Это происходит потому, что производителям невыгодно выпускать один крем для всех участков кожи. И они выпускают такое большое разнообразие и заставляют тратить вас немалые деньги на все эти средства. Наша компания Безбепик разработала уникальную сыворотку для клеточного питания любых участков кожи. Это эксклюзивная швейцарская технология, эксклюзивно для компании Best Bepic. Данная сыворотка работает в глубоких слоях эпидермиса на уровне фибропластов. Она позволит вам заменить 10-20 баночек различных кремов и средств по уходу за кожей. Сам пользуюсь этой сывороткой, вижу результаты, рекомендую. Подведем итог. Теперь вы знаете абсолютно все о продукции компании BSBPIC. Это лучшие продукты на рынке, лучше просто ничего нет. Пользуемся данными продуктами всей своей семьей, все мои родственники пользуются данными продуктами. Они реально работают, они реально эффективны, мы получаем результаты и мы просто кайфуем от использования данных продуктов. Большое количество Людей также применяют эти продукты и получают различные результаты. Это уникальные продукты, клеточное питание, 100% натуральные, питают клетки вашего организма. Это качественная еда для клеток вашего организма. У этих продуктов большая зона роста и ни в одной другой компании нет аналогов этих продуктов. И что мне больше всего нравится, что эти продукты действительно работают, они эффективны и доступны по цене для абсолютно любого человека. Что я рекомендую вам сделать прямо сейчас? Заказать эти продукты, начать ими пользоваться, получить собственный результат, составить собственное мнение от данных продуктов. Я могу гарантировать вам, что результат от их применения вам понравится. Заказывайте их прямо сейчас и пробуйте.